3D Today Fest – крупнейший в России и странах таможенного союза фестиваль 3D-печати, который проходил 29 и 30 ноября в Москве на площадке Экспо-центр на Красной Пресне. 3D Today Fest – это настоящий праздник 3D-печати для широкого круга людей, от начинающих любителей аддитивных технологий до профессионалов, приехавших на фестиваль в поисках новых технологичных решений. В выставочной зоне было представлено множество 3D-принтеров, печатающих по различным технологиям – FDM, SLA, SLS, 3D-сканеров различного назначения, устройств для постобработки и расходных материалов, от чего просто разбегались глаза. Это точно был рай для любителей аддитивных технологий. На 3 d 2 Fest были продемонстрированы широкие возможности использования 3D-печати. На примере большого количества напечатанных 3D-моделей, косплейных костюмов, дронов, музыкальных инструментов, игрушек и многих других интересных и полезных 3D-печатных изделий. В рамках фестиваля в течение двух дней проходили конференции на профессиональные темы. Наш друг и коллега Максим Жестеров, менеджер по развитию бизнеса в регионах Восточной Европы и Африки компании Formlabs, в первый день рассказал гостям фестиваля о инновационных решениях Formlabs в сфере инженерии с примерами их использования, продемонстрировал 3D-модели и ответил на все интересующие вопросы. В образовательной части фестиваля принимали участие и дети, и взрослые. Гости могли пройти мастер-классы по рисованию 3D-ручкой, 3D-моделированию, постобработке и покраске готовых 3D-моделей. А на своем стенде мы, компания iGo3D, рады были представить гостям мероприятия актуальные 3D принтеры от компании Formlabs и Ultimaker, а также один из самых интересных 3D принтеров от компании BCN3D Sigmax, имеющий две независимые головы. Из продуктов Formlabs мы, официальные дистрибьюторы в России и странах таможенного союза, рады были показать SLA 3D принтер Form3, работающий по новой технологии LFS старый добрый Formlabs Form2, который до сих пор, как показал фестиваль, пользуется большой популярностью среди 3D-пользователей, и, конечно же, фирменные устройства для постобработки FormWash и Form Cure. Линейка FDM 3D-принтеров Ultimaker, чьими официальным представителями в России мы являемся, также была представлена во всей красе, начиная от легендарного одноэкструдерного Ultimaker 2 и надежного, признанного многими Ultimaker 3, заканчивая линейкой S. Ultimaker S5, хорошо зарекомендовавшим себя профессиональным настольным 3D-принтером, и новым Ultimaker S3, компактным и точным 3D-принтером. TIGMAX, который также был представлен на нашем стенде, вызвал огромный ажиотаж у посетителей фестиваля. Двухголовочный FDM 3D-принтер с возможностью зеркальной и параллельной 3D-печати может быть полезен во многих отраслях, требующих изготовления симметричных деталей. Гостям фестиваля мы продемонстрировали полный цикл 3D-печати и постобработки для SLA-технологии, также напечатанные на всех представленных принтерах 3D-модели, образцы и самые популярные расходные материалы, фотополимерные картриджи Formlabs и фирменные катушки Ultimaker. Мы рады были участвовать в таком грандиозном празднике аддитивных технологий, рассказывать гостям нашего стенда о различных технологиях 3D-печати, постобработке и обо всем, что связано с 3D-печатью. Отдельная благодарность Сергею Пушкину, руководителю проекта 3Dtoday.ru, за организацию такого мероприятия. Будем рады поучаствовать на 3 dtodayfest Fest снова. Ваша команда – iGo3D.